Добрый день. Нам очень приятно принять участие в этой акции, потому что, во-первых, по мы получили еще одну можливість пограти на публику. Это для музыканта – это велика роскошь, и мы всегда рады такие возможности. А по друге на я ну, трошки більше в них попроще в суть этой акции. Я понял, что в принципе это то, что мы сегодняшний день. Наверное, больше нужно хвилювать украинских людей. Потому что сегодня очень много зла в нашей стране. И как с ним бороться? Ну, очень много рецептов, но очень много и спекуляций на эту тему. Я думаю, что в часы, когда в стране война и когда действительно нас стараются какими-то порвать, разделить на, на куски, очень большое значение имеет моральный дух и то, что то, у нас в головах, как мы думаем, как мы относимся до своей культури, как мы относимся до своей истории и так дальше. Дуже багато часу мы не хотели думати про це. Ну, якщо если говорить про весь украинский народ. Нам рассказывали разные истории, что не треба нам української мови, не треба нам того, не треба нам того. Но когда пришла беда, мы зрозуміли, что все-таки мы единственные. И на какие бы мови мы не говорили, как бы мы не думали, мы живем в одной стране и мы должны быть разом. Потому что людину красить не только а то, что в неї в голове. И я думаю, что такие акции, как сегодня, они как раз проводятся для того, чтобы нас группировать и сделать единственными. Для того, чтобы мы никого не боялись, нас никто не лякал. И чтобы мы любому агрессору могли дать достойную письмо, так как это должно быть. Потому что мы нас в себе дома и никого в свой, в свой мы чужого пускать не собираемся. И делать цього не будем. А приехали мы ми символично сегодня с украинской этнической программой. Это украинские народные песни. Музыканты, в первую очередь, должны воювати на культурном фронте. И если у нас есть такая возможность, мы с удовольствием это тому Потому что мы сегодня будем радовать украинскую песню, будем ее спевать. А поскольку мы джазовые музыканты, будем делать это по джазу. И вот сегодня зі мной сидят мои друзья, прекрасные украинские джазовые музыканты, которые хорошо знают свою справу. я надеюсь, что на сцене мы сегодня все от того, кайфанем. От того, что пропагується сегодня, и от того, яку мы музыку играем, мы будем сферковаться между собой людьми, которые будут на если можно, по пару слов, потом в формате вопрос-ответ, как с какими настроениями музыканты ехали сюда, что вы хотите рассказать, отдать Харьковскому зрителю. Харьков, город непростой, вы знаете, что мы сейчас находимся неподалеку от тех действий, от того военного конфликта, который на сегодня существует. Ну, так, давайте с простых. С Прикольно. каким настроением приехали? Что... Да, честно говоря, настроение сонное, поскольку мы вчера практически не спали. Но по поводу того, что мы хотим пожелать счастья, хотим пожелать мира, что еще можно желать? Желать нужно много, да и настроение, наверное, не всегда имеет какое-то особое значение. Что, что в этом городе хотите оставить? Хотим оставить? Даже не знаю, что мы хотим оставить частичку, частичку себя. Частичку С... себя хотим оставить. <ссылка> <ссылка> <ссылка> Маленькая. <«Маринка. Упусление>? больше <ссылка> частичек. <ссылка> <ссылка> а если можно быть подробно, Вы на этих перекопистах выгибаете? Да, я глядю на детали. Я а, наступлю глаз вас по-другому. Можно немножко подробнее? Ця програма була зроблена принципово. Я підбирав матеріал для цієї програми, беручи ті пісні, які є самими популярними, От є застольними, які, які знають всі. І намагався ну, як, зробити це так, як я це чую. Сьогодні буде включати їх до кінця, ті мене мати, чом ти не прийшов, і опак. Тобто, це українські народні пісні, які знають практично всі, по всій Україні. Я сподіваюся, що ми сьогодні будемо співати хору. Усіїн <рістила> <рістила> Бікіров сьогодні буде грати на клавишник. Він е, приймає участь у ньому проєкті, але в нього є свій проєкт, є свій квартет. І не тільки усі композитор, а і він пише багато музики на основі татарського фольклору. Я думаю, про це він може сам розказати. Ну, на самом деле, это, как бы, тоже у меня ситуация на родине простая. Долго не хочу на этом так как я и с корюшкой Татарином. Ну, о музыке хочу сказать, что в свое время наш, наш фастфор тоже был практически уничтожен. Ну, в общем. И сохранили его несколько людей, создавали книги. Сейчас идет у на нас давай, такое возрождение через турцию, через Иран, народных инструментов. Ну, специфика, как люди, народной музыки просто, наверное, передать народные эмоции, эти восточные, перевозить, чтобы донести к этому. Знаете, я, может, еще добавлю до того, что сказали все. Не знаю, это, напевно, дивная вещь, но в тяжкие времена, когда Происходят какие-то такие речі, вещи, то войны, или какие-то военные побеги. Это, наверное, характерно и закономерно, что культура и, и, и заинтересованность людей нею, и интерес поднимается. Потому что, я уже сказал, что это в первую очередь то, что нам, как не дивно, что нам помогает выживать в тяжкие времена. Не, не то, сколько кто там положил банк, или сколько кто успел с нього снять, а то, насколько у людей моральный дух міцний. Если пропадает дух, то, в принципе, народ, как таки, исчезает. И вот в такие часы сейчас я спостерігаю за все и за тем, что мне рассказывают, дивлюся по, по тому, что у нас в принимается с концертами у критических Зараз Сейчас это все значительно активизировалось. Я понимаю, что впали там гонорари, впали возможности заработать, но интерес и... То музыканты, которые які живые, которые что-то могут действительно предложить, они сейчас все активизуются. И, мне кажется, сейчас такой бурхливый процесс в том плане. То есть больше интересов к украинской музыки, сейчас, татарская музыка, наверное, активнее стала ну, развиваться, потому что ее начали добывать, ее начали отверто ну, уничтожать. И поэтому этот процесс сразу вызывает адекватную реакцию. Может, я немного больше, но, в принципе, такая тенденция очевидна сейчас и в украинской музыке, и в татарской, напевно, в больших музыках тоже. Вы сейчас после «Начангар» будете доставать, потому что я же музыкант, но что чем я Каждый должен заниматься своими делами. У нас порядок будет в первую очередь тогда, когда каждый начинает заниматься своими делами, а музыканты музыкой... А не політикою, а політики, ну, власне, політикою, а не бізнесом і якимись іншими брудними речами. Тобто кожен свою роботу повинен робити добре, і тоді буде все окей. Буду скористати Максим Кодратенко, молодий, талантливый барабанчик, який мало говорить, але на сцені дуже багато грає. Він має попросил. Его просто можно ничего не казать, Я перелекался, потому что я понимаю, всю свою энергию на концерте удастся. Может, он хоть что спросил? Что пишет Питер, что на концерте, то Я по сцене поговорю. Вот я вам Вы Я тоже с как и у что у нас Симферопа закончил там музыкальное училище. Собственно, и там уже 7 лет живу, Киев для меня как город стал уже просто как, наверное, в вам хотелось зібрати там, процесс, с хлопцем? Это какой-то процесс, какой-то У меня есть проект, который называется «Джазколл». В рамках этого проекта на сегодняшний день у меня 20, а может больше, діючих программ. Колики, которые будут сегодня, это одна из этих программ. И все программы, это абсолютно разная музыка с разными музыкантами. Это и дуэтная программа, это и программа «Великого складу, там с Ильей Ереско, <клух> это и электрический проект с Радионом Ивановым, это и акустический проект с Дмитром Бондаревым, который Харьковян, mm -hmm. он в акустике «Квартета» работает, и с Фимою Чупахиным, и с Денисом Морозом. То, -то есть, есть очень много разной музыки и для каждого проекта я приглашаю разных музыкантов, потому что ну, для музыканта Грати – это спелкуватися, мовлю музики – это то, то, для чего он занимается все жизнь. И граючи с различными музыкантами, ты постоянно для себя черпаешь какие-то новые эмоции, открываешь для себя какие-то интересные вещи и учишься постоянно. Поэтому ну, на этот проект я запросил этих музыкантов, хотя и с другими. И каждый из них имеет свои проекты, их не, не, не один, не два. За музикант – это такая профессия. Он сегодня играет кавера в ресторане, завтра он играет в маленьком клубе, в дуете, а він играет в палаце Україна с великим оркестром. И это все нормально, это разная сфера, но он, возможно, там получает маленькие копейки, там получает великий гонорар, но однозначно он адекватно относится и до первой, и до, до третьей работы, потому что он в первую сам перед собой ну, звітується, ну, насколько он честный насколько он хорошо сделал роботу. работу. Поэтому музыканты, они у них постоянно что-то изменяется, постоянно что-то новое. И это клево. Yeah, да, Макс? Еще один заключительный вопрос. Скажите, пожалуйста, были ли у вас концерты на то или перед бойцами? Может, если нет, то собираетесь ли знаете, почему-то джаз не, не, не сильно практикуют в АТО, хотя мы не отменялись, я, я в Кам'яне. їздив в рамках джаз-беза, у не было, я, конечно, с удовольствием. Но с Василием Попадяковым, я еще працюю, мы ездили по, по госпиталу, я працювали для бойцов. Нет, это было в Рівному и было в других старше. Мы имели тур и в рамках этого тура мы еще ездили по разных местах. Спасибо большое Спасибо для вас. вас. А, более разглашли. А, Начинаем с традиционного вопроса. А, с того момента, когда мы задавали выпускный форум, а, я думаю, осознание той миссии, которая касалась основной наш вопрос, оно, наверное, произошло более полно. Если можно, что, вот, придя уже к фестивалю, что с чем, как, чем делиться, будете? Ну, перше доброго дня. Ми раді знову бути тут в Харкові, в цьому файному, прекрасному місті. Ми не, не перший раз вже, і будемо мати надію, що згодом прийдемо вже із повноцінному концертом. это будет в листопаді. Зараз в даний момент, я думаю, що абсолютно не скажу нових слів, які ми говорили перед тим в релізі. До... До цього фестиваля скажу тільки що ми завжди раді бути там, де запрошують українських музикантів. Ми завжди раді бути до републіки, яка чекає українських музикантів. Ми завжди раді приймати участь тих фестивалях, які об'єднують а людей. І ми всегда будемо раді приймати участь при участі в тих фестивалях, де беруть участь різноманітні музиканти з різних областей. З різних країн, але об'єднані в однієї идея Ця ідея має бути те, що ні війні захистимо батьківщину і ми є сильні. Ми не слабі, ми є сильні у всьому. В культурі, в, в захисті вітчизни, дай Бог в економіці, мы теж там сильні, все до того будемо робити. Ваше слово? Можете додати? Конечно, что будемо будем показывать, будемо будем показывать гарный настрой, всегда будем показывать свою душу в наших песнях и делиться этим настроем, этой душой с всеми, кто прийдет на наш выступ. Музыка будет разнообразна и, знаете, хочется побажать, напевно, не только музыкальным коллективам, но и в нашей стране, так же, нам два дня тому выполнилось 23 года. Это тоже говорит о надежности, стабильности и умении понимать в любых вопросах, Поэтому Тому хочется просто, чтобы... Ну, не хочу там говорить, может брали пример, но, конечно, это тоже так же живой организм, разные люди с різними характерами, которые научились разом существовать, любить один одного, поважати, уметь работать, и поэтому хочется побажати этого всем. И это все выливается, и в нашей музыке, и в нашем видении тої землі, яку ми по-справжньому любимо і яку ми по-справжньому хочемо презентувати всюди в світі. І переконані на 200% що українське мистецтво взагалі гідне, Большой уваги целого мира, потому что столько профессионалов и столько интересного, сколько есть в нашем мистецтві, ну, много кому нужно еще пошукать. И поэтому, хай заздрят <laughs> Украине и нашему, скажем, тому мистецькому фундаменту много украинцев. И дай бог, ми мы еще выйдем на этот высший уровень и сможем всем показать, сколько цікавого у нас есть. И, так сталося, что ваша песня «Плинный кача» стала символом муковицкой трагедии. стало не до этого и что вы все про можете сказать? Ну вы понимаете, сложно, возможно, какие-то вещи трактовать, но история сама выбирает и час выбирает свои какие-то точки, поэтому мы даже не знали, что саме эту песню начали включать на Майдане, когда первых загибших героев. Справді не знали, мкнули телевидение, тому що ми за два дні до того, за ну, день, день мы были в Киеве, мы выступали как раз, и уже вернулись домой. И тут на следующий день все были события. Насколько мы знаем, что это стало вообще-то з, з воли загиблого Михаила Жизневского, який як виявилося, любил нашу творчество. И, ну, возможно, как человек свідома, он понимал, что он может погибнуть. Это, в принципе, уже были, в конце концов, боевые действия, мы все это понимали. И он сказал своим якщо если я в разі загину, я просил, чтобы эту песню виконали на моем погребе. Вот так и стало. Он загинув. хлопцы взяли диск и включили, і саме крутил эту песню, когда как раз его... Вирмянина Нигояна, когда их ховали, и Кульчинского. И вот мы так узнали, что эта песня стала спрактически в... не... ага. Она будет не... не сегодня, а завтра будет а завтра. А Вы а... а, сами да? как-то бываете в зоне боеводей, где хлопцы приезжаете, спилкуетесь? Питание <рит> в <рит> том, что спилкуемся не часто. Мы всегда приезжаем, но всегда там есть связь, потому что мы поддерживаем куражных в госпиталях, в разных местах. Мы в Харкове, до речи, тоже были були в госпитале, в, Одессе, в Львове, в других местах. Но знаете, я вам скажу, что фактически три года назад, когда мы еще ездили с концертами в Леганскую можна это можно было тоже назвать зоной АТО, потому что уже на тот момент были э, загиблі украинцы. На той момент уже были сепаратистские блокпости, На тот момент уже були захвачено теж будили. На тот момент уже люди ходили с оружием и можно было видеть сбройю, постраждать. И на тот момент люди, которые пришли на нас на сольный концерт, мы Вже на той момент были тоже герои, потому что в Виширанку при прийти на концерт с болькими прапором, когда за это можно было абсолютно отдать ну, за это жизнь, то я считаю, что они герои были. Поэтому, знаете, в кожного своя війна, у фронт и в каждой свои возможности. Поэтому... Где нас запрошиваем, мы всегда там выступаем, где мы имеем возможность, мы всегда будем поддерживать, поддерживать людей, а в целом, допоки будет вредна наша творчество, допоки будет наша нашими вечными надеями, будем это даровать людям, будь то, где нас просить. Как вы сказали, за 23 года ваше основание, склад вашей группы сидит? У нас была только одна изменя в 96-м году, и с того времени, фактически, склад остается изменяем. Интересует вопрос по программе. Как это прорабатывали или специально для Харькова? И что э услышат зарядители э служителей? Ну, вы знаете, я скажу, сегодня будет так само, как на всех наших полноценных концертах. Это будет разнообразие в любых стилях. Мы не, скажем, не делаем какую-то программу одного направления. Нас на телефон виходять, если ви подивитися, завжди абсолютно різні стилістика. Сьогодні буде те саме, сьогодні немного трохи народного, трохи естрадного, трохи власних речей більше часового спрямування пісні. Так що, я думаю, що будь-хто кто сьогодні буде в зале, де для себе те, що вони ближче гроші. Будь Пожалуйста, страна, з которой ви начали світувати участь, и теперішні країни, вони відрізняються чи ні, на можливо зараз? І наскільки? Что-то изменилось за эти два-два-два-два-два-два-два-два-два-два? Ясно, что изменилось, все-таки 20-ти лет прошло, как бы 20-ти лет, и 20-ти лет ничего бы не изменилось, я, я бы не удивился. Знаете, ну, изменилось, изменилось наверное, что-то в гиршую сторону, что-то в лучшую сторону, но... Как можно сказать? Когда история дошла до того, что мы начинаем добывать независимость, оружие в руках и чтобы это... мы могли это сделать без оружия по лет, ну, в предыдущих 23 років, економічними с экономическими и политическими в середині страны с политическими то я думаю, что это будет очень великий урок на до наступных поколений, что независимость так просто не, не дається, як вам, як вам не знається, що її треба завжди, завжди треба оберігати, якщо вона є, а якщо, якщо не йде агресія, то завжди її треба здобувати ще раз, ще раз і ще раз. Але маю, але судите про тих вот, як ем, люди. Просто аккумулировались и собиралось до абсолютно разные люди из разных регионов. Выборчий независимость этой страны, я думаю, что только зараз что усадьованно, что Украина может стать абсолютно правильной, правильно понимание развития, правильной европейской страны, правильной экономической страны и правильной такой человеческой страны, потому что сейчас человеческие ценности будут оберегаться цимулацией в два раза больше, чем, например, мы це думали перед тем. Ну, скажем, мы все знаем, что, на жаль, велику часть нашего, нашего независимого жизни, как страны, мы все-таки еще несли оцей спадок Радянского Союза, при котором нас все, наконец, вчили любить, не то, что нужно любить. И поверьте, что, будучи в разных странах, в которых нам удалось выступать, ну, скажем, не везде все так само, же просто. Так же есть вселякие течения, які где-то, возможно, что-то в середине каждой страны где-то рунуются. Yeah, это, да, на, на, на, на это на, на, на, на тему завжди чтобы человек всегда имел возможность выбора, и, цей вибір чтобы этот выбор был правильный. И поэтому сейчас от, э, если коли была коли такая эйфория, когда саме здобула країна на независимость, это была эйфория, классно, но в принципе никто не знал, что с той независимостью делать, потому что все были ориентированы на інші ценности, но что-то такое вот новые в руки, а что с ним делать, куда той кубик крутить, никто не знал. И сейчас просто уже ну, начали все это більш менее понимать, и самое главное, что. Зокрема, мене тішить, що что большинство людей, которые живут в стране, наконец-то поняли, что они саме в той стране, что матери и батьковщину никто не выбирает. Это твоя земля, и ты должен быть счастлив. А если ты должен быть щасливий на своей земле, то ты для этого хоть что-то должен сделать. И вот, наконец, пришел время что каждый, справді будь и чинником, кто-то в армии на війні, кто-то хтось кто-то в журналистскую кто-то на заводе, будь яким чином, сейчас строит ту модель, яку нарешті мы ней будем знать что вам а коли мы будем володіти, ми мы, как народ своей земли, будем правильно нею володіти. Мы будем знать, куди нам что то покрутить, и никто не будет иметь права нам заважать это делать. И тогда мы будем, я вважаю, счастливыми, но мы счастливые уже, потому что мы, на самом деле, живем землі в нашей земле и свете. Дякую. Есть вопросы? Я, можно, так на последнее заключение ваших слов? Хотела спросить, вот, вы чувствуете на выстрелах, по... узнают ли украину за рубежом? Лучше ли это происходит, идентификация, по сравнению с тем, что было... Звичайно, увага иначе. Скажем, мы были после Майдана, когда были вже все события, когда много людей отправили за кордонне на лечение с ранениями. Мы были в Відні и были в Празі. У нас были концерты, як для людей и в Польше, был концерт и как для, для пораненных кто смог прийти, кого привезли, это так само и благодаря лекарям, которые лікували их, ну, фактически, их портали до життя и помогали им ставать на ноги. И разговоры про Украину, в самом говорят набагато больше. Просто мы, снова таки, все мусимо розуміти, понимать, что только за рахунок сильного, медиа від нас. Ми зможемо про нас більше, щоб про нас більше говорили. Тому що мы все розуміємо, що с таким капіталооблідненням, яке в Росії, там забивається ефір весь. И повірте мені, що очень много багато людей з рештою. Добре, там, хто як вважає, але багато людей, що в Європі, маючи нормальную зарплатню, маючи всі соціальні послуги, як то кажуть, весь соцпакет, вони щасливі. Им не треба, зрештою, думати про чиюсь беду Ну, на жаль, це не, може неправильно. Але воно так зроблено. И ще якщо легенько десь підкапується інформація, що тут щось не знати, що сталося, воно на якусь частину людей впливає. Але все-таки от. Словянские народы это все-таки чувствуют иначе. Все-таки наша славянская кровь, она даёт этот ну, поспор, что люди, они, попри будь-який натиск, который, который на них идет, они все-таки хотят э, залезть в иншее джерело, чтобы хотели, чтобы было в певничном сусиде, чтобы не только звездам, а все-таки ну, ну, не доверять всему, что есть. И там это делается. И, наконец, очень хорошо, что Сейчас ну открылась возможность до нас все-таки через то, что йде война, конечно, на кордонах есть какие-то проблемы, потому что больше звертаете уважение, что не, не переводят. Ну, это нормальный огляд при служб, Ми Мы все это Але но люди сейчас музыканты начали ездить, театри начали ездить, они начали представлять Украину не только как что-то такое, как недавно, что могли сказать, что мы частина Росії. Теперь уже чётко все знают, что Украина это не часть России, не область, не губернія. Это отдельная страна с большой историей. И кому, как, ну, насамперед, как не артистам, розповідати другим странам про историю Украины? яка часом есть, мы все знаем набагато глибшую и богатшую, чем історії и будь-яких не будем прожати країн, Так что все будет хорошо, знают про нас больше, и если мы будем делать все правильно, то за нас будут знать только с лучших сторон, и это будет на користь всем. Да, спасибо большое. Количественная работа. Да, а с момента предложения участвовать в фестивале и до непосредственного участия прошлого времени а, можно было осознать еще раз, те посылы, которые вы, на найдете, И... вот И как вы это видите? Сегодня... Ну, а, Один из посылов, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, это потом, потом, потом, который, к сожалению, к моему большому в свое время, он, конечно, не закончился, но прервался. Вот этот форум, который проходил с 2008 года, и как-то так получилось, что все-таки разные события и возможности, и финансовые в частности, помешали проводить это постоянно. А очень хочется, чтобы все-таки вот в таком облике, именно в фестивальном, именно в возможности приглашать людей и с Украины, и из-за рубежа, делая из этого формы праздник, праздник единения праздник джаза, праздник музыки, праздник творчества. Вот это очень здорово, конечно, безусловно. И то, что вот эта форма облекается форму опять же, не просто фестиваля, а фестиваля с посылом, связанным с логикой, того, что и джаз, и музыка около джазовая, и музыка, которая собственно связана э, не только как академическая рамками нотного текста, а импровизационная, она в общем-то э, объединяет людей. И Это очень серьезно и хорошо. Алексей Ну, в принципе, после Сергея мне будет очень тяжело говорить, потому что он все сказал, потому что изначально я когда видел тему программы все этого фестиваля, то есть все вполне естественно, потому что музыка сама по природе, она есть объединение, она есть коммуникация, поэтому она объединяла и в те времена, и сейчас. Все зависит от людей, насколько они восприимчивы, насколько они открыты, насколько правильно они будут это воспринимать. То есть, если они не будут искать какую либо информационный повод под этим всем фестивалем, а конкретно пойдут слушать музыку, действительно ее будут слушать и вынесут те позитивные чувства, которые положительные, что в конце концов, в принципе, объединяет людей духовные, моральные ценности, а не какие-либо там политические, военные. Да, я к тому, когда мы с вами работали в формат да, вопрос-ответ, да, вы говорили, что заставите пережить разный спектр чувств зрителей в зале. Все-таки а определились какие-то чувства, вы хотите видеть. Ну, давайте посмотрим глубже, что есть тогда музыка. Я, в принципе, не воспринимаю музыку как какое-то что-то конкретное. Музыка ⁇ это, прежде всего, музыкальный язык. То есть музыкант — это человек, который в той или иной степени, кто в совершенстве, кто на уровне эники Бенники, кто на фении, он владеет этим музыкальным языком, он старается передать вот этот информационный поток, все эти эмоции остальным людям. То есть этот язык ничем не отличается от иного другого. Мы говорим о любви на русском языке, на украинском языке, на английском. Точно так же мы говорим на языке музыки. Поэтому... Это к тому, ну, знаете, я помню, потому что все-таки репештовар уже подобрали конкретный четкий этот фестиваль именно, или он не был специально подобран? Ну, скажем так, мы не репетировали полгода. Ну, нам достаточно, в принципе, нескольких созвонов и пару репетиций, чтобы мы определились конкретно, Можем в разговоре поговорить какие-то концептуальные моменты, как мы будем играть, что мы будем играть. Дальше достаточно определенной домашней работы, чтобы как-то к этому подготовиться. и Несколько репетиций, чтобы сыграться и установить конкретные маяки, конкретные точки. Несколько, это одна. Вчера. Да. Не, очень, очень ага. хорошо прокуратур звучал потом инвестирования, но достаточно несколько созвонов, в принципе репетиция произошла. Но созвоны в этом отношении очень э, действительно серьезное дело, поскольку вот именно в момент созвонов мы и решаем вопросы, связанные не только с самим культуром, а тем, как он будет исполняться. Ну, не в смысле того, как уже на как, а вообще какие-то концептуальные точки. В принципе, работа музыканта она не на сцене, не за инструментом. Пока музыкант едет на работу, грубо говоря, он в голове, грамотный профессиональный музыкант, он уже продумывает все Программу, форму, как он выглядит, что, когда, зачем. Ему достаточно внутреннего слуха, достаточно его опыта, чтобы проиграть всю эту картину и садиться за инструмент уже с конкретным понятием, что он будет делать. А за инструментом, ну, это физкультура. Да, и при этом мы очень ценим, что этот вид нашего творчества, он импровизационный. Поэтому для нас, поскольку это особо ценно, для нас э, принцип подачи музыки импровизационной, он играет огромную роль, по большому счету для нас как э, людей, создающих эту музыку. И если это было бы по-другому, если будет происходить по-другому, нам было неинтересно, по всей вероятности публики точно так. Поэтому мы принципе... на то, что вот э, тот, тот самый пресловутый импровизационный момент. Он для нас самый важный. Нельзя сказать, какая-то композиция. Это некая на второй третье. Да, Это может возникнуть тем. и так. А с другой стороны, может быть, мы все-таки прислушаемся каким-то там своим представлениям, которые мы решили по со созвонам. Да, мы да, выбираем. Да. Понимаете? То есть у нас есть определенный набор вот тематического материала, который мы можем сделать по-разному. ведь. По большому счету, понимаете, исходный тематический материал может быть разный. Он может быть этнически ориентирован, как уже мы вот, понимаем составы, которые будут исполнять да, ну, свою музыку. Да, вот, может быть ориентирован на какой-то исходный материал, на какой-то вот определенный уже стандартный или нестандартный. Но, по крайней мере, главная подача этого материала, ведь самый не исходный материал. Потому что может, как часто это и бывает, исходный материал может быть каким-то в какой-то одной эстетике, а подачи уже совершенно в другой эстетике. В привычной, допустим, музыканты, которые он делает и так далее. Ну, посмотрим, как это будет происходить. И будем слушать друг друга. У нас не будут Ну, сначала по один, а потом вдвоем. Ну, скажем так, в зале будет на 80% людей, которые может быть такие продвинутые в области джаза, И не всегда импровизация может восприниматься. Вы готовы какому-то? Мы, скажем. мы готовы к тому, что джаз, это, а, хоть и носит сейчас достаточно элитный характер да, внутри себя, но мы готовы к тому, что он действительно, по большому счету, его основа популярна. Как бы вот это не казалось удивительным. Да, и мы уверены, что все, что мы будем вкладывать а, в позиции вот, информационные, оно будет естественным и доходчивым. Я могу еще добавить, что в принципе люди, сидящие в зале, они как в джазе, так и в роке, так и в академической музыке, в принципе, ничего не понимают. Есть, них, что Фадье, что Стивилоль. Ну, они тихо, не знают ни гармонии, ничего. То есть, по сути дела, они все равно воспринимают музыку на уровне... Что Фадье, что тех... Соль не могут. Не поперутся. Они воспринимают музыку на уровне тех, вызванных каких-то ассоциаций, чувств воспоминаний. То есть вот это их трогает. То есть либо человек в эту историю входит полностью, она у него вызывает какую-то эмоцию, и она его держит. Тогда он музыку помнит. Да. Либо у нее забудет через пять минут, как часто происходит с группами, там, однодневками, угу. послушал, вышел с концерта, птичка чирикнула, и ты уже не помнишь где ты. Как же, как же тогда можно будет за, зафиксировать ваше исполнение, если оно строится на импровизацию? То есть оно однократно. Есть а оно его... нефиксируемо по, по своему вообще вот, изначальному и Оно будет абсолютно подробно. В этом и вся прелесть импровизационности, да. Ну, в лишний раз хочу напомнить, что не спонтанность, поскольку Понятно. мы говорим не иногда, нет, иногда проводят ассоциацию, то есть ассоциируют именно импровизационность со спонтанностью. Это не спонтанность. Это изложение, да, это изложение мыслей по определенным, конкретным, естественным, многим, очень большому количеству правил. Вот. Но, ну, тем не менее, это импровизационно. Есть вопрос. Да. У меня вопрос больше, Сергею Давыдову. А, знаете, наши, наши общем, приглашения взлетелись буквально за три дня, на джазовый день. А, не считаете ли, что пора возрождать фестиваль за час? проходил камеры, родился камер, который, насколько сколько вам, четыре года, сто пять лет, простите, Пять лет, радовался, короче. Так я об этом и сказал с самого начала. Что пора, понимаете? Это очень приятно было бы, и это было бы естественно, и это было бы, я бы сказал даже, что просто необходимо для жизни города, для жизни, страны. И в целом э, это даже дело не в самом форме, а дело в его коммуникационности, в вот, его коммуникационных вот, каких-то моментах, которые дальше развивают общеощущение о музыке в принципе. Вот, что, понимаете, когда мы говорим о том, что вот ну, такой, это не пример, а вот, где-то в конце мая прилетают там ласточки и стрижи. Да? А, ну, обычно, кстати, люди не очень отличают ласточки ласточек. И они как-то вообще массив видят, что это... Они называют это ласточкой. Те, кто знает слово «стрижима», скажут, что стрижима. Вот ласточки прилетели. Но, ласточки, в основном массив, кстати, в Харькове. В последнее время прилетают стрижи, ласточки только в определенных местах. А больше стрижей. Правда. Вот и они все лето вот, как-то живут, да, в этой в зоне. Но уже в начале августа, Большой массой не все, но улетают стрижи. Ласточки еще чуть-чуть остается какое-то время, но позже много улетают. Особенно древесные ласточки, которые позже улетают. Да? Так дело в чем? Дело в том, что вот, вот сейчас достаточно тепло по летнему буквально, да? а вот уже с августа стрижи нет. И вот что-то вот про это такое ощущение, что не хватает. Вот вроде как бы как лето, да, продолжение, и все похоже, даже буквально жарко, а стрижения нет. Ну, вот и получается какой-то такой несостыковка не в сознании, да? Ну, не дискомфорт, но, по крайней мере, не состыковка. Вот все по-летнему обидно. Это была организация? По очень многим правилам. Не, ну может быть, если да, если произошло, что орнитологию мы сюда привели. Скажите, на текущий момент с общим падением поступлением вузы? Музыкальный, музыкальный. В, приходят молодые, или это просто... В нашей области говорить о достаточности очень сложно всегда, потому что не сам принцип импровизационности, а вот подача внутренняя, да, сознательная, она достаточно редка, по большому счету. И для этого важно, чтобы организм молодого человека уже созрел. А По-музыкантски, да? Поэтому говорить о том, что нам всегда так достаточно хватает, мы не можем. Да, всегда, всегда, всегда маловато. А, будь, хотелось будь музыкальный забыть. какой, То есть ты э, учишься в музыкальной школе, тебя мама заставляет. Так учишься, потом ешь в усы ты при этом по И дальше. То есть только ты заканчиваешь. Вы знаете, у меня были ссоры с мамой, меня мама не заставляла, наоборот, она просила, чтобы я не занимался музыкой с детства, потому что у нее были меня другие планы. А, ну, не, не, не так, как в этом анекдоте, о котором я расскажу сейчас, да, но в принципе другие. У меня то есть получилось наоборот, я очень хотел заниматься музыкой с детства. Хотя не сразу, тоже. у меня были такие моменты разные, иногда вот я как-то так перерываю, но, по крайней мере, вот я, как, насколько себя помню, там, с пятилетнего возраста ощущал себя, да, и как-то очень тянуло. И хотелось. То есть импровизировал я сразу. Просто так получалось. Мне было это интересно. Не, не сразу был джаз, да? Ну не сразу это была вообще музыка, наверное. Потому что джаз это понятно. анекдот такой, что я очень быстро расскажу, что в бар приходил человек и все время смотрел на то, как какая-то такая серьезная обезьяна выходила и играла красиво джаз. А потом в один из дней он увидел, что пока играет за фатепиано это обезьяна, еще обезьяна гораздо больше, подошла, за шкирку взяла эту обезьяну и утащила со сцены, со скандалом. Он в шоке, подошел в бармену, говорит, что такое, так хорошо просил, говорит, ведь не обращайте в Просто его всегда, мама, всегда хотела всю жизнь, чтобы он стал медицинским работником. И, в общем, ну, как бы, ситуативно, действительно, нам не хватает кадров, по большому счету. Нам бы хотелось, чтобы в учебное заведение приходило больше людей, и по всей вероятности, может быть, это еще и наша вина. Мы просто не успеваем охватывать все музыкальные заведения, объяснять, может быть, рассказывать педагогам. Но тут есть и не то чтобы подводные камни, на самом деле они надводные по видимым причинам, а по своим каким-то внутренним качествам они подводные. То есть дело в том, что педагоги музыкальные школы видят дорогу для своих учеников именно вот такую проторенную естественность направляют их по, по дороге, и, и, и я не потому говорю, что это плохо, что в академическую музыку, это здорово. Мы как раз и хотели бы, чтобы люди проходили э, горнило изучение академической музыки хорошо. Но тем не менее, вот эта протуренная дорога ну, не закладывает в сознание молодежи ощущение того, что они могли бы учиться и импровизировать. Но на самом деле это не так сложно. У меня вопрос Алексей, вы -то -то же тоже -то преподаете. И вновь но в Киеве. Да. скажите, пожалуйста, вот есть какое-то ощущение там, того, одинаково или по одинаковыми путями развивается, скажем, музыкальная школа в Киеве, в Харькове? А, что происходит в сфере джазового образования, сколько студентов обучается импровизационной музыке? Я бы не сказал, что чем-то отличается, ну, во-первых, потому что могут преподавать преподаватель, <свят> Киеве и его студент. То есть мы стараемся нести это все, так сказать, в одном направлении. Ну, разве что в Киев больше едут, потому что столица, может быть, у нас на два места больше дает нам министерство. На два места больше по сравнению с каким количеством, скажите? Ну, это страшно, конечно. Ну, у нас 7 инструментов на отделе, на кафедре. 7 студентов обучаются. Вот 7, 7 бюджетных мест предоставляет Министерство. То есть, как вы понимаете, Но, а было 12. А, 12 да? было, а из этого оркестр собрать невозможно. А То сколько есть, в Хайкера да, сейчас 5? Если а, было в 7. Время, а было 8 То есть в Киеве, можно ли сказать так, что в Киеве и в Хайкере ежегодно выпускает кафедры, которые можно условно называть джазовными кафедрами, в Киеве и в Харькове на двоих выпускает 12 человек. Бюджетный, да. Бюджетный, Бюджетный да. Но ну, тут дело все в чем? В том, что, что в, в общем-то такое сознание, которое по учебным заведениям сейчас внедряется, оно предполагает, что контрактники должны быть. Сколько на я, честно говоря, не знаю. Ну, их больше, ну человек 25, может быть. Но они тоже ограничены. То есть они не безразмерные. Конечно. Кстати, я сейчас зацепился за одно слово. хотел только хорошо, что вы буквально да. джазовыми кафедрами. Хорошо бы их так все время называли. А то до сих пор тенденция идет очень, очень на мой взгляд, уже опасная. Опасная, потому что, да вот В Киеве называется кафедра джаза уже конкретно, вот в Харькове, например, эстрадной музыки и джазовой. То есть для меня вообще понятие эстрадной музыки, оно, оно какое-то зыбкое, туманное, то есть это мыло. По сути, если э, разбираться в этимологии, то слово эстрада, с французского, это сцена. Да? То есть получается, что эстрадники тогда все, и академические музыканты, которые играют классическую музыку, да, на сцене они, в принципе, тоже эстрадники, потому что они играют на эстраде. Это, да, во-первых, вторых читая литературу, э, вот э, о мастерах 18-го, ну даже больше 19-го и начала 20-го века, да, э, приходится сталкиваться с тем, что вот пишут, что вот на эстраде эстрадно, вот, эстрадное выступление было у таких-то музыкантов, и перечисляются серьезные музыканты, то есть эстрадное выступление. Понятие какое эстрадное, да, то есть тогда это просто люди, то есть имелось в виду, что люди выходили на сцену и играли музыку, вполне серьезную, естественно. А вот само слово эстрада обросло таким количеством негатива и всякой ерунды. А если говорить о том, что вот эстрада может якобы объяснять и в какой-то степени представлять всякие разные жанры, которые там можно, в общем-то называть не настоящими в стороне от академической музыки. да, И вот решили, что это все эстрадная музыка. На мой взгляд, это категорически неправильно. Можно называть там, популярную музыку, рок-музыка, рэп-музыка, и джаз, в джазе много разных стилевых направлений и так далее. Просто своими именами. Да? А говорить, что есть какая-то эстрадная музыка пресловутая, я не знаю. Потому что когда мне приходится читать лекции по гармонии, по импровизации, да, я вот... Очень была шокирована в самом начале, что вот что я буду преподносить детям. Вот у нас эстрадная как бы кафедра. Всегда по, ну, как бы по аналогии всегда так говорят, что эстрадники, эстрадная кафедра. Это очень обидно. Потому что мы занимаемся наукой, а наука это очень хорошо связано. тем более, что именно с джазом. Непосредственно с одной стороны, а с другой стороны джаз это уже давно академическое искусство. Полностью академическое. А, ребят, ну, вопрос, как тема вашей диссертации, А, тема диссертации, ну, она, она звучит так по-своему, -по но как бы я скажу, что она связана с фортепианной фактурой джаза. С импровизационной. Ну, естественно, да, с импровизационной фактурой. А, ну если речь идет о джазе, то уже это импровизационная музыка ПО, потому что если мы говорим о джазе, иногда часто говорят, что вот это джаз прозвучал еще, да. А ребята взяли, просто выучили потом какой-то материал и сыграли. Это На это самом деле, деле это не джаз. — не, ну, Это эстрада? — Нет, потому что эстрада, я, вот давайте так сейчас договоримся с сегодняшней минуты, говоришь, что я не знаю, что такое эстрада. — Хорошо, я не знаю, а я так. никогда больше не говорю, что концерт Aerosmith — это концерт авторской музыки. — Aerosmith — это концерт авторской музыки. Не, ну, можно, можно сказать, что это original music, то есть это оригинальная музыка, которую люди придумали. Но, но авторская, можно всегда говорить о том, что вот если человек действительно проявил авторство. Вот. А джазовая музыка, она по-любому априори, она авторская. У меня еще вопрос. И вот, э, к Алексею, и Сергею а, Алексею. Ну, э, мы здесь привыкли гордо считать, что существует такое понятие, ну, мы привыкли так считать за последние, наверное, там, лет 7. Э, джазовая хайковская э, Когда вы смотрели фильм «Хайковский джаз», и там в конце длинный перечень музыкантов с хайковскими корнями, ваше имя там Сергея Петровича и множество музыкантов, многие из которых сегодня у нас фестивальны сцены в том числе. Можно да. ли говорить о том, что в, вот, киевская джазовая школа есть? Я не знаю, честно говоря. Для меня Киев – это вот как Нью-Йорк. То есть это котел, в который сплетаются со всех регионов люди. Там и кривой рог привез свое, и Днепропетровск привез свое, и Одесса, и Харьков. Большая часть преподавателей из Харькова опять-таки, то есть они, естественно, несут Харьковскую школу. Тот же Денис Адут Рубач. Он кривой рог, то есть это Гебельская школа. Естественно, у них немножко свои течения хотят. С другой стороны, все оно там переплетается, и мы находим какие-то точки соприкосновения. Сергей Петрович, скажите, а есть какие-то, вот, возможно, мысли или идеи, шансы на то, что удастся вот, украинским джазовым кафедрам каким-то образом может быть скоординироваться друг с другом и с ведущими, например, американскими или европейскими джазовыми школами? таким образом создать некий такой украинский котел вот, образовательной музыкальной? Ну, к этому обязательно придет, и практически все направлено на то, чтобы общее представления об произведении музыке и информативные какие-то подачи, они всегда должны складываться в единое представление. И чем больше э, вот этот, больше, чем больше векторов, и чем больше э, объединяет то вот комплексных моментов, связанных с обучением джаза, то, значит, тем больше будет это все глобализироваться. Я бы не боялся этого слова, но это очень хорошо было и нормально. Вполне естественно, поскольку джаз, вы понимаете, он сам по себе, он уже давно перешел этап какого-то регионального искусства. Это искусство уже мировое, и благодаря этому в его, в его арсенале существует очень много интенсионных, ритмических и гармонических моментов, связанных с, с различными ритмическими территориями. Понимаете? И очень здорово, если действительно вот и мы будем как-то объединять мысли о том, как, каким образом играть раз, каким образом раз. Ну, опять же, это не значит, что мы должны решить сесть и решить вопрос, как играть раз он сам по себе будет развиваться, а я имею в виду, каким образом обучать людей, и, да. и на что лучше обратить внимание, и какие пути и направления нужны. Можете, Можете рассказать анекдот сейчас, Все, друзья, еще кто? Кто, кто? Тут есть старый анекдот, но он, по сути, имеет отношение и к джазу тоже, в принципе, к там длинноватый, я постараюсь быстро, когда шел джазовый трамбонист и увидел лягушку. А лягушка ему пропечала, что возьми меня. Удивился, взял на руку, да. Вот, его приятель так презливо посмотрел, говорит, что это товарищ да ну давай послушаем, что скажет. Он говорит, возьми меня, на самом деле я не лягушка, говорит, поцелуй. И все ты увидишь, что я в джазового трамбониста. Тут уже начинает. Подносить губам убам и целовать лягушку вторую отпрасывает. И говорит, что ты творишь? Ну прикинь, сколько мы заработаем денег на говорящие лягушки и нафига нам еще один жазовый трамвай. Спасибо большое, вы это нет, но это старый анекдот, потому что на самом деле, вы знаете, времена все-таки идут, и вот сейчас трубачей и трамбонистов. — Вообще очень мало. Катастроф. — Катастрофа. — Катастрофа. Очень и мало трубочей и тромболистов. Да. — Зато можно на компьютере хорошо помехать. — Ну, может быть, когда, когда так, разовьются такие программы, они действительно будут поддаваться импровизационному подходу, вот и такому, который необходим с точки зрения координации музыкантской. Да, может и так быть потом. Почему? Всякая виртуальность не исключается, как по мне, так это очень здорово. Тем более, что, что существует очень много представлений о том, что виртуальность вообще нашей жизни, она в общем-то как бы предопределена вот по существованию. И уже э, очень хорошо и конкретно. Много говорят это, ученые о том, что существуют различные миры вокруг нас, в нас и так далее, и так далее. Вот самый первый и самый главный источник это, опять же, макромир, микромир, это то, что и так, вроде, в да? ну, Можно стиль, и так. Стиль. Да, нет, если, если применять орнидологию, то, опять же, вот, в частности, как охотятся птицы, они совершенно по-разному добывают еду очень внимательно. Одни, одни умеют остановиться на месте, вот так, как пустелька, допустим, в западе. А другие, как сокол, допустим, чегло гоняется за стрекозами. Представляете, стрекозы это такие вертолеты, которые умеют очень, очень, очень интенсивно и очень реактивно крутиться. А чуглоки их отлавливают. вопрос от дилетанта, но вопрос технологический. Скажите, вот начало реализации, как вы чувствуете, когда она должна завершиться? Это самый сложный вопрос, потому что если я... речь, речь идет о том, что люди играют не каким-то канонам, которые очерчивают временные рамки. Кстати, по поводу времени даже. Вы знаете, что ученые-физики говорят, что времени не существует? Да. — Но ну, тем не менее, временные вот рамки, которые... — да, если понимаем, вот речь идет о том, как мы представляем себе время, если вот эти временные рамки очерчиваются какими-то параметрами, да, то тогда понятнее. Если речь идет о том, что вот как пойдет и какие возобладают, в принципе, эмоции, да, то тогда эм, критериями становятся вот те моменты, э, связанные с ощущениями у профессиональных музыкантов, что пора заканчивать. Ну, это примерно как жизнь. Все, вы пианисты, так сказать. Если вы будете играть, то это. Да? Похоже, что да. Похоже, что все идет к работу. Я, я слышал, что там как раз рояли сейчас ставят в нужный вопрос. Вот, необходимо, да, потому а, что устанавливать рояли самим на сцене. Не, ну это, кстати, тоже могло бы стать элементом шоу, но для этого это потренироваться, чтобы спину не Хотя, кстати, чего нет. Вопрос у меня совершенно серьезный. Есть для вас авторитеты, наверняка, какие-то в вашей профессии непосредственно? В прошлого, в настоящего, э, кто они. И видите ли вы среди ваших студентов, возможно, или среди ваших выпускников. Я сразу скажу, что. Специально это... вот, очень товарный. Вы, вы знаете, говорят, что, чтоб кумиров типа не было, это не надо, на самом деле очень важно, чтобы они были, и на этом люди воспитываются, и так далее, так, и на всю жизнь на меня. Это не просто кумиры, а люди высочайшего дарования и высочайшего уровня профессионализма. Это Пахельбель, Бухстыхуде, Бах, Кендель, вот, собственно, в первую очередь, ну, безусловно, Моцарт, Витховен И многие других могут перечислить и Шафен, и лист, и, соответственно, Рахманинов, да, и, вот, и, и наши композиторы украинские, Литошинские. Нет, это очень здорово, потому что многие люди не окунаются в академическую музыку настолько, чтобы знать, что вот на самом деле, допустим, обработки тех же самых очень существовали давно и существовали в хорошем, очень интересном профессиональном виде. Да? Вот. И э, в такой музыке существует достаточное количество. Вот. Поэтому э, говорить о том, что вот, кумиров как бы не должно быть, это, во-первых, я считаю, не совсем правильно, а во-вторых, э, их много. И чем больше их будет, тем лучше и расширяется сознание музыкантского человека больше. Кто из джазовых пианистов для Вас? А, из джазовых? Джазов? Я джаз слушаю, нет, правда, реже гораздо, чем Баха, например. Кстати, да, не но, но, тем не менее, есть, конечно, все, все, все, все джазовые музыканты о которых мы можем говорить, которые на слуху, они действительно всегда интересны. Понимаете, чем интересен человек, жазовый музыкант, по большому счету, если он профессионал, если он талантлив. Тем, что он всегда что-то делает своим интересом. Безусловно, у него есть свои индивидуальные черты, стилевые, и это заметно, но тем не менее что-то происходит всегда на каждом концерте. И этих людей талантливых я знаю много, и перечислять это отдельная история. Да. А я, я могу добавить немножко по поводу студентов, вот часто в американских вузах, когда выпускают студентов, они им говорят одну такую простую вещь, что мы вас сейчас не будем сильно оценивать, с кем-то сравнивать, мы от вас ничего не ждем, но через пару лет мы на вас посмотрим, то есть давая понять то, что мы в вас вложили информацию вот вам скоро пару лет, вы ее осознаете, переболеете, а дальше пойдет, будет интересно, не пойдет, нет. Поэтому очень часто многие заблуждаются, что поехав учиться туда, они могут что-то делать. Ну, Можно просто провести несколько лет там, получить эту информацию, но ее не дослышать, не услышать. И понять, и в конце концов останется только бумажка на лбу с Америку. Все равно самая большая информация для джазов-музыкантов это их умение слушать не просто уши, а умение аналитически слушать. И впитывать в себя информацию. Это самое главное. И по сути, человек может не учиться ни Беркли и не где-то в какой-то очень серьезной, известной более разовое, да, но, тем не менее, он может постигнуть очень много через себя. В свое время, по-моему, Джо Лавана говорил, что все равно учиться вы будете сами, но если вы придете ко мне, это будет немножко быстрее. У меня, поскольку вы все-таки просветительские цели перед собой ставите, в том числе, я понимаю, сегодняшний концерт, тоже, перечислите, пожалуйста, такие вот с вашей точки зрения, важные для развития современной джазовой культуры и организационной музыки. И вообще, школы, с одной стороны, и с другой стороны, может быть, какие-то места, которые притягивают джазовых музыкантов с целью как раз провести эти два года, которые им дают в качестве форы, может быть, в опыте совместного музицирования с большим количеством разных. Тут вопрос в том, что там не школы, там едут учиться непосредственно к человеку. Там, Кенни Вернер преподает в Нью-Йорк-Университете. Человек, который хочет учиться у него, он поедет туда. В Лос-Анджелесе преподают музыканты группы выпуске Джайра. То есть кому нравится эта музыка, они поедут туда. Понятно, что базовый набор предметов, базовый набор знаний да, будет везде одинаковый. То есть это естественно. Но какие-то отдельные стилевые течения, кто, кому нравится больше, там, сальса, латиноамериканская музыка, он поедет непосредственно к человеку, который лучше в этом этапе. У них даже разделение на ансамбли есть. Отдельный ансамбль, который занимается там, музыкой Дюка Эллингтона, отдельный ансамбль, который занимается латиноамериканской музыкой. То есть То есть есть шанс, что, например, через какое-то время вы отойдете, может быть, как преподаватели сегодня там джазовых украинских музыка творческих вузов, возможно, завтра появится школа. Сергея Дамыдова, школа Алексея Савенчина, вам есть шанс, что поедут в Харьков и в Киев? И все может быть. Все, все равно каждому часто. музыканту, по сути дела, хранитель какой-то одной из целевой отрасли, потому что все объять невозможно, все играть тоже невозможно. Все равно человек как-то настраивается. Вот он идет по этой тропинке, он ее хорошо знает. Он может пойти по этой тропинке. В принципе, ему хватит его базовых знаний. Ну, она ему как-то некомфортна, ему интереснее здесь. Тогда вам вопрос еще о том, какова ваша... Может, как вы можете идентифицировать свой выпуск? Ну, я сторонник старой школы, той олдскульной, там, максимум до 60-х годов. Сергей Петрович, мне больше нравятся эти течки. О, Тут этот вопрос, он... Дис... Это еще Да, да, да. Дискуссионные очень дискуссии, Вы согласны с тем, что не существует сегодня школ музыкальных, а существует скорее персонали, которые... А по большому счету, я понял вопрос, да, по большому счету, вот таких исследований не проводилось. Ну, есть разные представления о том, что, допустим, начну чуть-чуть подальше. Дело в том, что вот всегда джаз был американский, потому что он там родился. Да, сейчас заговорили о джазе европейском. Да. И это вполне обосновано. с одной стороны. С другой стороны, набрать комплекс критериев очень сложно. Хотя, опять же, на слух американский джаз и джаз... Европейские отличаются, безусловно. Можно придумать, опять же, это дискуссия, да? можно понимать, как это складывается. Да. То же самое и со школами. Ведь, безусловно, когда человек э, э, растет и из него потом оформляется какой-то такой профессиональный педагог, да, он впитывает в себя информацию из разных школ, из разных течений и из разных времен. И уже насколько он это все в себе перевоплотил, насколько все переплавил, это зависит от его личности уже, наверное, да, и по всей вероятности, какие-то его педагогические представления уже дают им повод предлагать своим ученикам различные вектора путей. Поэтому, наверное, существует много разных школ, но я с чем я согласен с Алексеем Тарасовичем в том плане, что вот, все зависит от личности. То есть приезжает учиться учиться чаще всего кому-то, зная, почему и зачем, и зная его стилевые вот, запросы, его стилевые какие-то направления и представления. Спасибо. И вам спасибо.